Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Ксения и проект Elite InfoBiz. Если вы еще с нами не знакомы, то чуть ниже на сайте сможете найти ссылку на наш блог и ознакомиться с нашей деятельностью. Итак, чем мы можем быть для вас полезными? Почему вам стоит ознакомиться с нашим роликом и досмотреть его до конца? Мы занимаемся тем, что тестируем сотни разнообразных курсов и сайтов каждый месяц. К сожалению, 99,9% из которых являются просто мошенническими. А самым главным вопросом остается, как же заработать в интернете. Он поступает к нам ежедневно от большого количества посетителей, а также от наших подписчиков. Сайт, на котором вы сейчас находитесь, а также обучающий проект, мы создали для того, чтобы ответить на этот вопрос раз – и навсегда. Несколько месяцев назад мы начали работать над созданием уникального обучающего проекта, который позволил бы любому желающему не просто научиться зарабатывать в интернете, но и зарабатывать в связке с профессионалом. То есть обучаясь у нас, вы затем автоматически можете наблюдать, что именно мы делаем для заработка. Вам остается только повторять это. Для того, чтобы проверить, как все это будет работать на практике, у обычных людей 1 мая этого года, то есть 2020, мы провели набор тестовой группы, в ее состав вошли обычные люди, которые до этого момента, к сожалению, в интернете не зарабатывали абсолютно ничего». Также немного ниже на этом сайте вы можете ознакомиться и с их результатами. А одна из наших учениц любезно согласилась предоставить нам свой кабинет для того, чтобы мы могли показать возможности для заработка. Заработок производит на сервисе Glopard. И как мы можем вместе с вами видеть, составил 63 413 рублей и 40 копеек в первую же неделю работы. При том, что для старта от вас не требуются никакие вложения. На обучение и запуск в среднем уходит 2 дня, то есть 1 и 2 мая она занималась настройками. А ежедневно самой работе нужно уделять всего лишь 1-2 часа своего времени. Вывести эти деньги можно без каких-либо проблем, уплаты, скрытых платежей, комиссий и так далее. На Кеви кошелек, веб Яндекс Яндекс.Пэйр, банковские карты РФ и банковские карты любой другой страны. Если вы хотите зарабатывать точно такие же деньги вместе с нами, то внимательно изучите сайт, на котором сейчас находитесь и присоединяйтесь к обучению. Вложения, глубокие знания, какие-либо условия не нужны. Мы предлагаем идеальные решения для новичков и людей без особых навыков, знаний и огромных денег для старта собственного бизнеса. Рады будем видеть вас на нашем обучении.